здравствуйте меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня в этом видео я вам расскажу о продолжении нашей шали шаль осень который мы вязали с вами начали вязать с вами в первой части сегодня мы свяжем с вами вот эти вот ромбы вот здесь покажу как дальше вязать это у нас будет край нашей шали и они будут продолжаться вот дальше покажу как мы будем заполнять середину вот этими нашими ромбами Приготовлю, приготовим те же самые спицы которые у нас были у меня 375 и пряжу которую вы выбрали у меня будет уже другая пряжа начинаем вязать берем наш ромб который мы связали с вами в первой части и сейчас вот нам по левой стороне по верхней стороне по левой ромба нам нужно с вами набрать, вот не считая вот этой петельки, 22 петли. Я набираю вот так. Я захватываю вот эти половинки наших вот этих вот, мы там где петельки вязали, кромочные, вот половинки наших петелек. Не полностью, если можно захватить ее полностью, но с той стороны будет грубоватый тогда шов. Мы захватываем вот только эти половинки. Я их сразу одеваю на спицу. Просто так будет удобнее. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать так 19 20 21 два 22. 22 мы подняли и одна у нас уже была то есть у нас вот сейчас должно получиться 23 петли проверим 1 2 три 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 это 20 и еще плюс 3 петли. Вот у нас 23 петли. Я перетягиваю спицу, берем ниточки, я беру ниточки другого цвета и начинаю вот эти петельки провязывать. Их можно и не одевать вот так, а просто сразу набирать петли другой ниточкой. Но вот удобнее все-таки сделать вот так. Мы ниточки тут придерживаем, чтобы у нас петли сильно большие не получились. И мы их просто провязываем все вот эти наши петельки лицевой. Это все равно, как мы в первой части, когда вязали ромб, набирали наши петельки. Те, которые петли сейчас у нас на левой спице, а мы их никак не считаем. Мы только считаем вот наш, вот этот ряд из вот таких вот ярких, рыженьких терракотовых ниточек. Сейчас у нас вот здесь должно быть 23 петли. Это у нас наборный ряд, точно такой же, как мы набирали в самом начале. 23 петли а у нас мы знаем что нам для ромба нужно 45 петель значит нам еще нужно набрать 22 петли то есть это вот эти вот эти мы набрали петельки вот эти мы петли сейчас с вами подняли от ромба предыдущего и вот эти вот эти петли нам нужно сейчас набрать я набираю вот таким способом просто вот так накидываю на спицу туго не затягиваем потому что первый ряд будет туго вязаться у нас поэтому туго стараемся не затягивать так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Переворачиваем. И дальше наше вязание пойдет 1 в 1, как мы с вами вязали ромб первой части первый ряд у нас изнаночная сторона мы провязываем свои кромочные мы с вами не считаем мы провязываем 21 петлю лицевой одну изнаночной и 21 петлю лицевой вот я вам говорила что первый ряд у нас здесь будет вязаться туговато Половина нашего первого ряда, уже вторая половина у нас как бы провязана по свободней У нас сейчас вяжется все один в один, так же как мы вязали с вами в первой части наш первый самый угловой ромб. я не затягивала петельки а все равно сложно подцепить все провязываем лицевыми до центральной нашей петли мы помним что мы центральную петлю она у нас всегда с изнаночной стороны вяжется изнаночной петлей Мы дошли с вами до центральной петли, мы ее провязываем изнаночной. Дальше у нас вязание уже пойдет совсем легко и просто. Мы вяжем до конца лицевыми, до кромочной. провязали мы изнаночной здесь вот с изнаночной стороны кромочную можно вязать с изнаночной а когда мы довязываем с лицевой стороны кромочную можно вязать лицевой она тоже будет хорошо так перевернули а посмотрите какой у нас получился аккуратный наборный вот здесь край почти не видно у нас вот этого рубчика если бы у нас была бы однотонная нитка, точно такая же, как и в первом ромбе, у нас здесь край бы почти видно не было. Сейчас я вам покажу, как я сразу спрячу ниточки, вот эти вот хвостики, чтобы нам потом их не отвлекаться, не, не это. Можно просто вставить вот эти хвостики в углу и спрятать их вот сюда в рубчик. Я сейчас вам покажу, как при вязании сразу можно это сделать. Мы переворачиваем с вами вязание на лицевую сторону. Сейчас нам нужно будет провязать 20 лицевых петель, 3 петли вместе лицевой и 20 петель лицевой с по второй стороне. Снимаем кромочную и вот эти наши хвостики обматываем вокруг нашей рабочей нити. Провязываем лицевой опять обматываем, провязываем петлю, обматываем наши хвостики вокруг рабочей нити можете целиком обмотать вот эту ниточку сколько у вас ее будет можете обмотать допустим 5-7 петель и оставить ее вот как у меня здесь сделано вот видите у меня здесь вот хвостиков вообще не видно вот видно вот только этот хвостик здесь хвостиков не видно ну вот вот вот он, хвостик заправленный, он маленький. Я вам сразу скажу, очень коротко не обрезайте, обрежете все хвостики после стирки. Потому что при стирке я стираю свои вещи почти все в машине, в автомате. И они вот закатаются, подкатаются. И когда вы стили высохнет, вы эти хвостики аккуратно почистите, подрежете и все. Они у вас больше выскакивать не будут. Здесь вот видите, вообще хвостика не видно. Вот мы вот так заправим, после стирки вот эти вот маленькие хвостики обрежем, и у нас уже ничего вообще торчать не будет, и нам уже дальше заправлять ничего не нужно будет. Еще раз вам показываю. Оборачиваем наши хвостики вокруг рабочей нитки и придерживаем их немножко вот пальчиками. Вот. Придерживаем пальчиками и провязываем я уже провязала вот раз, два, три, 4 8 петель уже в принципе достаточно я сейчас вот эти хвостики вниз вот сюда вот так уберу и вот так их ну, оставлю примерно сантиметр и вот так их обрежу чтобы они мне не мешали при вязании а после стирки они подкатаются и я обрежу уже на чистовую и все их видно уже не будет так вяжем мы с вами 20 лицевых петель, 3 вместе и 20 лицевых петель. Еще раз повторяю, мы вяжем точно так же, как мы вязали ромб, то есть один в один. Столько же рядов, столько же петель, мы вяжем один в один, точно такой же ромб, как мы вязали с вами в первой части. дальше продолжая вязание у нас все с вами выровняется ты да сейчас у нас пока кажется вот она куда-то не в ту сторону смотрит ромбик наш как бы вылазит за пределы первого ромба вот еще раз хочу сказать что в конце лицевого ряда вот лицевой стороны, кромочную можно в этом вот вязании вязать лицевой. Она тоже будет ровненько, только тогда с другой стороны, с изнаночной стороны, мы ее снимаем как изнаночную, то есть накидываем нашу рабочую нить перед, перед спицей и снимаем нашу петельку как изнаночную петлю, тогда э, края у нас будут совершенно одинаковые. Вот так мы с вами вяжем наш ромб, как я вам показывала, вот он наш левый ромб, довязываем с вами до конца и будем вязать вот этот ромб. Так, сейчас покажу, как мы вяжем ромб с правой стороны нашего первого ромба, это у нас будет уже третий ромбик. Принцип в принципе такой же, только отличается тем, что в левом, ромбе, в левом ромбе мы сначала набираем по краю ромба, по стороне, а потом набираем, так скажем, воздушные петли. А здесь у нас наоборот. Сначала мы набираем петли на спицу, а потом мы набираем петли по стороне ромба. Берем ниточки того цвета, который мы хотим связать с вами ромбик, и набираем с вами двадцать две петли. Я наберу точно так же, как я набирала, и в первом в левом ромбе так три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 мы набрали с вами 22 петельки стараемся их сильно не затягивать и дальше берем с вами правую сторону нашего ромба и смотрим можно набрать вот их сразу на другую спицу. А можно сразу вязать. Я вот наберу, покажу вам с этой стороны. Здесь у нас может быть, а может и не быть вот этой петельки. Мы, значит, ее не считаем. Набираем, начинаем вот эти петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Так, двадцать, двадцать, двадцать два не хватает. Значит, вначале нужно подцепить еще одну петельку. Один, два, три.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 23 петли здесь у нас мы должны набрать 23 петли и центральная должна быть обязательно вот отсюда чтобы она у нас потом в самом начале не растянулась вот переворачиваем обратно мы набирали с левой стороны с изнаночной переворачиваем опять на лицевую берем нашу спицу с нашими уже набранными петельками и вот эти петли мы просто провязываем их. Немножко первую петельку подтягиваем, чтобы дырочки не было. И вот провязываем наши эти 23 петли. Все очень просто. Провязали наши петли. И дальше наш ромб с правой стороны. Третий наш ромб. Вяжется точно так же, как мы вязали два предыдущих ромба. Эта вот петелька у нас, она может здесь быть, но если мы первый ромб связали с левой стороны, эту петельку мы уже с вами использовали. Сейчас мы ее просто закрепим, чтобы она у нас не распустилась маркером. И оставим и забудем про нее. Ее можно и с этой стороны подцепить, если вы сначала первый этот ромб вяжете, ну или стой, считайте, что у нас ее нет, она у нас ушла туда. Так же как и в предыдущем вот вот эти вот мы этот хвостик у нас остался от предыдущего ромба. Мы сейчас вот берем его и также прячем. Вот сейчас я вам мы перекручиваем. Здесь нам нужно связать сейчас 21 петлю лицевой, опять перекручиваем, прячем нашу ниточку, чтобы нам потом, когда мы свяжем шаль, честно сказать, не очень хочется потом заправлять хвостики, хочется быстренько все постирать, отпарить и уже пользоваться готовой вещью. А это тут мы и вяжем с вами и заправляем сразу хвостики. 21 петлю вяжем лицевой, 22 мы вяжем изнаночной петлей. Так вот мы уже провязали вот столько, вплели нашу ниточку, мы можем вот так ее убрать, чтобы она нам не мешала. Вяжем до центральной петли. Это у нас первый ряд, и он у нас, как вы знаете, с изнаночной стороны. Вот наша петелечка, нет, следующая, вот наша петелечка, это центральная, мы ее вяжем изнаночной. И далее провязываем все петли, кроме кромочной, лицевыми. Здесь у нас опять немножко тугой рядочек первый. И петельки, которые мы просто накидывали на спицу, набирали. Провязываем его до конца, этот рядочек, да, тут туговато немножко я набрала. Второй ряд уже у нас совсем будет простой, не такой как первый, Тут уже посвободнее немножко наши петельки, Так, немножко подтянем хвостик, хвостик также переворачиваем на лицевую сторону, хвостик мы также будем прятать, как я в предыдущем ряду вам показывала. Мы его просто переплетаем с рабочей ниточкой сейчас мы вяжем с вами 20 лицевых петель 3 петли вместе не забываем что у нас центральная петля должна быть обязательно сверху так у нас будет красивый рубчик посередине из лицевых петель и этот вот третий ромбик мы вяжем точно так же, как мы вязали с вами в первой части наш самый первый ромб. Отличается только наборный край. Все остальное у нас точно такое же. Так, вот я заговорилась. Дошли мы до трех петель. Мы их переворачиваем, чтобы наша петля центральная оказалась первой. Вяжем их три вместе. Вот, посмотрите, она у нас оказалась центральная сверху. Дальше вяжем все лицевыми петлями. Продолжаем вязать наш правый ромб под номером 3. Продолжаем вязать самостоятельно. Дальше покажу, как мы будем вязать и набирать центральный. То есть, вот все остальные ромбы, которые у нас идут по краю шали, то есть в вправо и влево они вяжутся как я вам показала наборный край и далее как первый далее я вам сейчас покажу как мы будем вязать центральный ромб и сразу же покажу чтобы уже вас сильно не задерживать не отвлекать как мы в самом верху нашей шали будем вязать треугольничек так сейчас мы с вами будем вязать Наш центральный ромб, вот я беру уже другие совсем ниточки, вот у меня клубочки вот такие есть. В одну ниточку они тонковаты, а в две будет очень хорошо. Я нашла более такой темный цвет, яркий, что-то мне не очень понравился, который я вам показывала в первой части. Вот так, думаю, будет хорошо. Так же, как и предыдущие ромбы мы с вами набирали, мы сейчас с вами будем набирать петельки по вот этим сторонам наших предыдущих ромбов уже воздушные петли, как мы набирали во втором и в третьем ромбе, нам не надо. В четвертом нашем ромбе мы будем их набирать по сторонам нашего, наших вот этих двух ромбов крайних. Также вот мы захватываем наши петельки, которые захватываем наши петельки, которые у нас остались в центре. Ищем. Вот наши кромочные, вот они. Мы их захватываем, как я повторяю, не за обе стенки, а только за переднюю. Тогда наш край, наша кромка с левой стороны будет более мягкой, не будет такого грубого шва. И нам сейчас нужно набрать вот по этому краю, по этим двум ромбам 45 петель. То есть вот здесь у нас мы набираем 22 петли центральные это будет 23. И 22 петли мы набираем здесь. Как и в предыдущих ромбах я вам показывала, я сразу вот так подцепляю наши вот эти петельки кромочные. очень хорошо видно вот они наши петельки они очень хорошо подхватываются так нужно посчитать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 так это у нас 22 петельки мы подняли так, 23 третью мы берем прямо вот из серединки, захватываем вот здесь петелечку. Постараемся мою поднять из центра нашего вот предыдущего. Здесь, чтобы у нас не тянуло, можно даже две петельки захватить. И дальше опять идем, переходим на левый ромб. Берем вот эту правую сторону нашего левого ромба и по ней поднимаем наши кромочные. Половинку нашей кромочной петли. Так, один, два, так, три. И потуже как-то связано. Четыре, четыре, пять, шесть, так, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Здесь у нас получается чуть больше. 21 так и вот у нас еще, уже петля одна есть 22 так набрали мы с обеих сторон по 22 петельки и одна центральная то есть 45 петель вместе берем ниточку у меня уже ниточка будет другого цвета и по правой стороне мы провязываем этот ряд. Это считайте, что этот ряд, это у вас наборный ряд ваш петель, как в первом нашем ромбе. Можно сейчас прямо сразу взять и спрятать кончики, как я вам показывала, во втором и в третьем ромбе. Вяжем сейчас все петли просто лицевыми. Провязываем. у нас должно здесь получиться на спицах 45 петель количество петель у нас до конца шали не меняется Сами видите, что вязание шали совершенно совсем несложное, даже новичок может связать. Если вам сложно вывязывать ажурные дорожки, то те, которые я вам показывала в первой части, можно просто шаль связать просто платочной вязкой. Но не забываем, что у нас центральная петля с изнаночной стороны вяжется изнаночной петлей. Иначе она будет смотреться с лицевой стороны, будет смотреться корявой. Я уже не буду вам сейчас показывать, как я буду прятать хвостики, чтобы не отрывать у вас время. Вот у нас это первый наш ряд. Тот ряд наборный, он, мы его не считаем. Нам сейчас нужно провязать 21 петлю лицевой, 22 петлю изнаночной центральную нашу петлю про кромочные я вам еще раз говорю они у нас не входят в то количество петель о котором я вам рассказываю мы кромочные просто снимаем так дошли мы с вами до центральной петли ее здесь уже очень хорошо видно мы ее провязываем изнаночной все остальные петли кроме последней кромочной мы провязываем лицевой Вяжем ромб точно так же, как я вам показывала, как мы с вами вязали наш самый-самый первый ромб. Вот смотрите, мы провязали с вами всего лишь один ряд и вот уже видно, если бы не круговые вот спицы, которые на тросике они не дают нам уголочек сделать, нам уже видно, что у нас уже вот вырисовывается вот наша сторона, сторона вот нашего уже ромба, это нижний вот наш угол. Я вам дальше не буду показывать, как мы будем вязать этот центральный ромб. Он вяжется один в один, как вот этот первый мы с вами вязали ромб. Сейчас я вам покажу, как мы будем запускать самую верхнюю вот часть, когда мы уже довязали шаль того размера, который нам нужен. И у нас вверху нам нужно выровнять. Вот мы наши ромбы связали количество сколько нам нужно и у нас остались вот такие скажем так выемки треугольники которые нам нужно закрыть и выровнять наше полотно чтобы шаль у нас был край просто был ровный кроме того что мы будем закрывать как и в ромбах вот эти три петли вязать мы будем вместе здесь вот в самом начале мы тоже будем с вами делать убавочки и эти убавочки мы будем с вами делать в каждом лицевом ряду, то есть мы убавки будем делать с вами с лицевой стороны. Мы вяжем точно так же. Рисунок можно оставить, как мы вязали с вами ромбы, можно связать вот такими вот рисуночками. Это уже на ваше усмотрение. Я буду вот вязать просто без ажурных дорожек, чтобы вам было попроще. Вот просто такими вот полосочками. Три ряда лицевых, один ряд изнаночный. Опять три ряда лицевых, один ряд изнаночных. Сейчас у нас с вами лицевая сторона. И здесь мы будем вязать лицевой ряд. И сразу первую кромочную мы снимаем. Затем нам нужно сделать убавку. Мы вяжем 2 лицевые вместе с наклоном влево. Связали. И дальше пошли вязать по рисунку. Дальше у нас до трех наших центральных петель. У нас все петли лицевые. Дошли мы до наших центральных петелек их разворачиваем вяжем 3 вместе и вяжем сейчас до конца ряда оставляя вот эти вот пока не провязанные 3 петли так сейчас скажу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мы вяжем с вами 18 петель лицевыми не довязывая 3 петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. У нас осталось с вами 3 петли. Это наша 1 кромочная и 2 петли, на которых мы будем делать убавки. Немножко их подрастянем. Вводим спицу слева направо и вяжем их две вместе с наклоном вправо, кромочную я здесь провязываю с лицевой стороны лицевой петлей. Переворачиваю. Так как я вязала кромочную, там лицевой значит, я ее снимаю как изнаночную. Тогда край с двух сторон будет одинаковый. И вот этот весь ряд с изнаночной стороны. Мы провязываем изнаночными петлями и центральную и все остальные петли мы с вами вяжем изнаночными петлями. Переворачиваем на правую сторону. Так, Сейчас мы тоже будем вязать лицевыми петлями, кроме наших центральных. Здесь мы тоже вяжем лицевыми, только три вместе. Дальше здесь опять кромочную снимаем. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево дальше здесь у нас будет так, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 лицевых петель петли вместе лицевой с центральной петлей который у нас идет сверху далее вяжем все лицевые не довязывая 3 петли вяжем 16 лицевых Не довязываем 3 петли. Сейчас нам нужно связать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, так как я вижу бабушкиным способом изнаночные петли, мне мои петли, чтобы они не были корявы, нужно перевернуть и затем связать 2 вместе. Изнаночный ряд. Так как мы хотим сделать вот такие рубчики, это у нас четвертый ряд. Получится между пятый ряд у нас получается да. мы его вяжем 16 17 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 лицевых петель 1 изнаночная далее 17 лицевых петель кромочную вяжем изнаночной кромочная изнаночная вот у нас получился наш рубчик опять снимаем переворачиваем наши петельки чтобы они смотрели 2 вместе с наклоном влево здесь вяжем сейчас 17 минус 2 минус 1 15 так сейчас посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 лицевых петель 3 петли вместе лицевой правильно перевернула так 14 петель лицевыми Не довязываем 3 петли. Вот наши 3 петельки. 1 кромочная и 2 петли лицевые. Мы будем их вязать вместе. И кромочная. Переворачиваем на изнаночную сторону. И все петли вяжем изнаночными петлями. Этот треугольничек вяжется еще проще, чем ромба. И когда все там, а он немножко будет у нас подвытянутым, немножко будет похож на ромб, когда мы только закончим, то что петелька верхняя всегда вытягивается. Но когда мы всю шаль потом с вами обвяжем, без обвязки на не очень красиво получается, как бы незаконченная получается. Можно ее обвязать крючком, можно обвязать спицами. Также на ваше усмотрение можно сделать красивые кисти. Тоже будет очень хорошо. У меня так как остатки, и не новые, а в основном где-то распущенные, где поэтому на кисти нужно много ниточек, я кисти уже делать не стала на своей предыдущей шали. Так, переворачиваем на лицевую сторону кромочная 2 петли вместе с наклоном влево вяжем до трех центральных наших петелек лицевыми петлями так вот они наши центральные петли их мы провязываем 3 вместе лицевой далее не довяз... Далее вяжем лицевыми, не довязывая 3 петли. Так, 3 петли на левой спице. 2 петли лицевые переворачиваем, вяжем их вместе с наклоном вправо. И кромочная. Вот смотрите, мы уже связали всего несколько рядочков. И вот у нас видно, что у нас начинает вот эта сторона и с этой стороны точно так же из-за того что спицы круговые еще не совсем видно будем с вами довязывать до конца так в изнаночном сейчас с изнаночной стороны мы петли кроме нашей центральной вяжем лицевыми это у нас 1 2 3 4 5 6 13 петель мы вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 центральная петля мы вяжем ее изнаночной. И 13 петель лицевыми петлями. Кромочную с изнаночной стороны я вяжу. Изнаночную. Перевернули на лицевой ряд, и в каждом лицевом ряду мы первые две лицевые вяжем всегда вместе, пока у нас не закончатся петельки. Далее вяжем лицевыми до наших до нашей убавки в центре. Вот наши три центральные петли. далее вяжем лицевыми не довязывая трех петель так 2 вместе кромочная сейчас с изнаночной стороны все петли мы вяжем изнаночными Переворачиваем на лицевую сторону. Вот смотрите, что у нас сейчас на данный момент получается. Вот у нас уже видно наш треугольничек. Вот он. Видите? Вот наши наши полосочки изнаночные. В начале ряда и в конце всегда провязываем 2 петли вместе далее вяжем до трех наших центральных петель так. 3 наши вместе так. и далее не довязываем 3 петли вяжем 1 2 четыре восемь петель две вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная. Сейчас вяжем один два три четыре девять. Лицевых петель одна изнаночная девять лицевых петель. Опять мы дошли с вами до лицевой стороны опять две вместе лицевой с наклоном влево так один два три четыре пять шесть лицевых три вместе центральной петлей посередине опять 6 лицевых петель так. 1, 2, 3, 4, 5 Ой, извините Один два три 4, 5, шесть семь восемь получилось у нас здесь петельку запуталась извините пожалуйста так один два три 4, 5, 6 правильно 6 лицевых петель конце 2 вместе с наклоном вправо с изнаночной стороны все петли вяжем изнаночными Лицевой стороны кромочная 2 вместе. 4 лицевых. 3 вместе лицевой. Это наши центральные петельки. 4 лицевых. 2 петли вместе с наклоном вправо. сейчас мы вяжем 5 лицевых, 1 изнаночная, 5 лицевых, кромочная изнаночная, лицевой ряд Две вместе, лицевой с наклоном влево. Две лицевых. Три лицевых вместе. Две лицевых. Две лицевых вместе с наклоном вправо. Изнаночная сторона. Все петли вяжем изнаночными. Петелек у нас остается все меньше и меньше. Вот посмотрите. Совсем мало остается у нас петелек. Треугольник у нас уже совсем почти закрылся. Так. Лицевая сторона. Кромочная. 2 вместе с наклоном влево. Три петли вместе лицевой. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная. Эти все уже петельки, тут их совсем мало остается, мы провяжем просто изнаночные. С изнаночной стороны сейчас петли вяжем сейчас в этом ряду лицевыми. Так, у нас здесь вот остается совсем-совсем маленько, остается у нас 5 петель. Я вот сделаю, смотрите, сразу вместе с кромочными сделаю 2 вместе, лицевая и 2 вместе. Осталось у нас 3 петельки. И так как нам не нужен здесь вот такой угол, мы сразу перевернем и не будем провязывать с изнаночной стороны изнаночными петлями, а мы их сразу провяжем 3 петли вместе изнаночной. Вот так. И затянем сразу петелечку. И здесь уже нам петелечка эта нам не нужна. Мы ее можем закрепить. И ниточку оборвать. Не обращайте внимания, что сейчас вот она у нас это вот как пипочка торчит. Вы когда ее отпарите, она у вас, в принципе, ее здесь видно не будет. Можно связать, наверное, по-другому. Если кто-то знает, как по-другому, чтобы не было этой пипочки. Но вот я когда ввязывала, у меня там тоже вот были такие. Так, давайте попробуем по-другому. Так, мы распустим опять до наших пяти петель. Так, соберем их. Что ниточки толстоватые, поэтому вот эта пипочка получается. Так. Давайте попробуем связать две вместе. Так, провяжем лицевой, центральную, через нее пропустим нашу эту петлю и свяжем две вместе. Так, перекинем их обратно и вот так через кромочную то пропустим вот эту петлю так попробуем вот так, так. немножко сейчас вытянем петельку нашу так, где она? так вот в принципе все равно вот эта пипочка остается но она у нас уже получилось поменьше да Если кто-то мне подскажет какой-то еще другой способ, вот как здесь закрыть вот эти крайние самые петельки, вот я их так затянула, что я даже их вытянуть не могу. Вот эти петельки. Так, вот у нас вот такой получился с вами треугольник. Я надеюсь, что вам все я объяснила понятно. Если что-то будет вам непонятно, задавайте вопросы. Здесь мы потом с вами обвяжем то есть это вы же без меня обвяжете, тут ничего сложного по всему периметру нашей шали вы набираете петельки и обвязываете я брала у меня получилось три стороны и я брала три больших длинных круговых спицы и на 3, то есть вот с этой стороны из двух вот этих сторон я набирала спицами петли и вязала их просто по кругу Обычным, то есть получается обычными не поворотными рядами а по кругу я их вязала и допустим первый ряд вы вяжете по кругу лицевой, второй ряд вы вяжете изнаночный, третий лицевой, четвертый изнаночный и у вас получается обычная платочная вязка как бы вы вязали ее поворотными рядами все это очень просто я надеюсь что вы сами справитесь как обвязать шаль когда у нас уже будет готово. Здесь вот эти треугольники, вы набираете также вот этот край, чтобы у нас был тут получился вот такой же у нас уголочек, такой же треугольник, как я вам вязала. Вы точно так же набираете петли, как я вам показала, второй и третий ромб. Только вы не вяжете э, ромб, а вяжете точно так же, как мы вязали с вами. Вот наш треугольник зеленый. Тоже ничего сложного. Набираете здесь и набираете здесь петельки, то есть вот так набираете, набрали вот эти петельки и дополнительные 22 петли и вяжете наш треугольник один в один, как я вам показала, как я вязала вам вот этот зеленый треугольник. Надеюсь, что у вас все получится, вы свяжете не только красивую теплую шаль, но и у вас ваши остаточки, все которые мешают кому-то, вы не знаете куда их деть, все уйдут вот в эту шаль. Таким же вот способом можно связать и пледы. Очень красивые пледы получаются. Тогда вам вот эти вот треугольнички вязать не нужно. У вас будет ромбик, у вас вот здесь будет ромбик. Точно такой же, как внизу. И вот у вас получится ваш квадрат. И все. И это у вас получится, можно связать наволочку на подушку, можно точно такой же связать плед, покрывало, все, что вы хотите связать. Очень простой способ переработать наши все остаточки пряжи. И как вы видели, можно туда включить любую пряжу и потолще, и потоньше, и разных цветов, как у меня вот в одной ниточке. Два разных цвета. Также и вот здесь у меня два разных цвета. Я примерно их подобрала, соединила. И в принципе цвет получился хороший. Я желаю вам легких петелек. Желаю, чтобы у вас все получилось. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео. Ставьте лайки.